Подписчики, привет всем! С вами Димас, вы на канале Кукс Браза Хукс. И сегодня у нас наша прекрасная рубрика. Мы вспоминаем вкус детства. Оператору приснился рецепт, ну не рецепт, а вкус, так сказать, детства, когда он пил этот божественный напиток. Ему очень нравилось. Рецепт простой, а напиток называется молочный кисель. Ну, я не пил, я молоко не люблю, но сегодня придется пить. Попробую ради вас, ради подписчиков, гостей канала. Приготовление очень простое. Для этого нужно что? Молоко. К сожалению, у нас э, пакетированные. Это уже отступление от вкуса детства. Я думаю, это не критично. И сейчас попробуем, что у нас получится. Картофельный крахмал у нас будет. Сахарный песок. Мы добавим чуть-чуть у нас будет черной смородина, типа джем понадобится нам емкость, какая-нибудь обычная стакан или кружка. В эту емкость мы отольем одну пятую часть молока. Мы будем готовить сегодня примерно на 0,5 мл, на ну, пол литра. Так что мы отлили 150, ой, 100, 100 мл э, молока. Молоко должно быть максимум комнатной температуры, чтобы крахмал не заварился. И добавляем сюда 3 столовые ложки крахмала без горки, такие вот. Все это растворяем чтобы у нас полностью крахмол растворился для этого ну, лучше комнатной температуры взять но не горячий чтобы не заварилось ничего без комочков все получилось если у вас там какие-то комочки чтобы избежать комочков когда будете вливать уже в наше молоко возьмите сичка какую-нибудь у вас они пропадут либо опять появятся если вы не помешаете молоко ну вот у нас как бы все хорошо растворилось. Так, и вливаем 400 мл в нашу емкость молока. Олью на глаз, ну как бы примерно, я не ошибусь. Остальные кошки добьют. Ставим на огонь, включаем максимум. И что получается? Мы ждем закипания. Крахмал молоком помешивать чтобы он не это не оседал периодически ну вот смотрите у нас молоко закипает уже мы добавляем две столовые ложки с горкой сахар песка и все это хорошо размешиваем чтобы у нас сладкое стало молочко и помешиваю аккуратно вводим наш крахмал с молоком и он на глазах прям густеет у нас вот смотрите начинает у нас прямо отбрулить и мы выключаем на нолик вот, снимаем с огня и дальше помешиваем чтобы он пенка не образовался. Такой густой получается, ну ничем не пахнет вообще, даже молоком не пахнет. Ну, такой вот, каким-то вот, может быть сливочным чем-то и пахнет. Возьмем стаканчик и все перельем сюда, с пеночки даже, смотрите как получается, такой густой. Как тебе оператор, густой? Mm -hmm. Mm -hmm. такую напитку у нас получилось вот из детства, ну ничем не пахнет, даже молоком. Я бы пробовать что получилось горя горячее еще. Ну кто любит молоко, да, наверное вкусно, молочный вкус, реально кисель, как бы по своей структуре. Как бы я оценю вкусно, не знаю, как вы. Но у меня главное есть оценщик, это мой оператор, я ему сейчас передаю, он попробует, как на вкус. Говорит палец вверх. Так что, друзья, с вас палец вверх, естественно. Даже вот из такого пакетированного молока получается. Вот такие вкусные вещи. Кому видео понравилось, мы продолжим обязательно нашу рубрику. Что с детства. Она нам очень нравится. Пишите свои рецепты, мы что-нибудь приготовим обязательно. Скажем, что это ваш рецепт. Кто первый раз на канале, обязательно подписывайтесь. Мы очень рады будем. Нам нужна очень ваша помощь, поддержка. Всем добра и мира. Увидимся на нашем канале. Пока-пока.